Этот уголь пойдет на украинскую сторону. Это жесть доброволья от нашего руководителя Захарченко Александра Владимировича. Да, была предварительная договоренность о том, что уголь с нашего региона будет отправляться на Украину за деньги. Но у Украины денег нет. Поэтому мы для народа, который там проживает, делаем жесть доброй воли. Вот эти пять вагонов, которые вы засняли, которых порядка 300 тонн угля, Будет отправлено на украинскую сторону, чтобы не говорили о том, что мы мешаем, что мы не даем этот уголе Нет, пожалуйста, пути отремонтированы, состав тронется. Мы готовы с ними сотрудничать, лишь бы только у них было на это желание. Хотел бы еще подчеркнуть то, что э, мы это делаем в тот момент, когда еще территория республики отстреливается. Вот сейчас слышны раскаты взрывов. Но мы миролюбивые люди. Мы хотим мира. Поэтому мы это и делаем. Я думаю, что вот она не будет разовой. Просто нужно посмотреть в дальнейшем, как будут развиваться события. Потому что каждый день меняется все. То была тишина, теперь у нас опять виднут мирные люди. Опять страдают населенные пункты, дома, инфраструктура. Поэтому тут трудно осудить об этом. На данный момент она есть. Давайте говорить факт. Это факт, свершился. Это жест доброволи. Мы показываем всему миру. Мы вот такие. Они плохие террористы, которые хотят всех убить, все захватить. Мы хотим мира.